Привет, дорогие друзья, с вами Михаил, канал СМОКПОВИТВ. Сегодня мы расскажем про город Запорожье, который очень давно-давно известен. Мы с вами сейчас находимся на, на улице Базарной, бывшая улица Ангоинка, и сейчас пойду мини-обзор на сегодняшнем видео. Да, здесь очень много идей, они тут базар работает каждый день, кроме понедельников, и да, здесь очень много всяких разных вещей, вкусняшек и тому подобное. Сейчас я вам могу... В принципе, рассказать об этой, про этот базар здесь много хороших, интересных заказов вещей и так далее. Но главное заценить, тут очень много всяких товаров, всяких э, фильмов, и поэтому и здесь, поэтому много людей, которые хотят купить всякие штучки. Мы с вами поднимаемся на этаж, и здесь очень много всяких интересных вещей. Ну, правда, здесь небольшое количество людей, которые могут смотреть на, на всякие обзоры и тому дальше. Да, здесь очень много магазинов, там видим проспект наш, который ведет а, во, на вокзал Заплавоч-Пелый, если известен этот вот вокзал, мы с вами, я вам попозже про это все расскажу и покажу. Здесь много всяких интересных и смешных вот, а, идей, которые представляют вот эта церковь, всем вам известно про нее. Здесь очень много достопримечательностей в этом центре, в этой церкви, да. Там, там парк, и там, кстати, есть трамвайная линия, если вы не знаете. Ну да, здесь много интересных. Э, правда, здесь продают все, что угодно. И одежду. И, и, и, и много чего бывает. Ну, правда, здесь транспорт не очень хорошо ходит. И поэтому здесь очень много переполненных... Э, транспорт ходит постоянно, но ничего, здесь главное сориентироваться, и тогда всем получится в принципе. Но здесь всего главное это порядок, достопримечательности и многое чего другого. Дорогие друзья, мы уже с вами на площади Тестивайны. И эта площадь очень много ну, имеет особенности. Она раньше называлась площадь Требургская, но и потом переименовая площадь фестивальная. Вот наша областная администрация, как видите. Да, здесь много интересных историй, которые вы должны там дальше остановка улица Грайана, там дальше какой-то парк, и здесь даже там дальше идет улица Независимая Украина, раньше она, она задавалась улица 40 лет Советской Украины. Кстати, там живет мой друг Вот Вот там дальше его вот дом И поэтому мы сегодня здесь проводим с вами экскурсию В ближайшее время я планирую создать Игровой канал Там где мы с вами будем Играть видеоигры Там будет и по Brawl Stars и там По Майнкрафту и по и про робокс там очень много интересных и смешанных будет моментов когда вы еще ничего не знаете и... и поэтому у нас сегодня такая будет с вами встреч в принципе да, в принципе Наш человек, который начинается с ума. Да, но я вам показал себя видно яйцо. И здесь много моментов, которые вы не должны пропускать. Вот там дальше площадь Персоюзов. Там ухонечная траевиса. Там дальше идет улица Сидова. Дорог к Запорожсталю. Завод есть такой запорожье, Запорожстал, если вы не знаете про этот завод. Я считаю, что наш город в Украине самый бедный по жизни. У нас слишком много металлургии, но у нас очень грязный город, поэтому <смех> вот. Ну, наша школа была, она недалеко находится от это фестиваля, туда это, к, к основе идти 5-10 минут максимум. Ну да, там почти очень много пчетей, ну ничего, там... а да, моей, моего и цель идти в где-то 20-25 минут, не больше. Все. Дорогие друзья, да? мы с вами на этом заканчиваем. Все, до свидания, всем пока, всем удачи.